Всем привет, дорогие друзья! С вами Frunix. И сегодня мы будем обозревать обновление Miraculous Lady Bug. Вот такая вот аватарочка. Отойдите. Это мой мод. Мы будем обозревать, что добавится в обновлении Итак, во-первых, 5 талисманов. Это тигрица, козел. Нет, это петух петух, козел, собака и этот, как его вот зовут, Минотаврикс. Здесь Теперь кольца их. Теперь выходить к самому сладенькому. Итак, Сам... вот здесь, здесь вот костюмчики. Ой, а здесь костюм. невидимый паук. Он находится вот в этом биоме. Показываю биом. Вот такой биом. В шахтах этого и биома и вообще во, вс во всех шахтах есть руды показываем что за руды есть вот эти руды это и вот две руды которые можно ломать киркой вот вот мы копаем и дальше переплавляем это все так, можно вот показываю. Это сразу Да ну кто смел? Свалили отсюда. Как знал. Итак, ждем переплавки. Она долгая. Mm. Так, сейчас вот. Получите... Добавили машинку. Вот. А, Биби. Это риска. Риск. Можно Риск. услышать музыку, звуки. но это смог не сложно, если за звуки Minecraft играют. А, тут я слышу вот эту а, Это типа там по, э, типа, поется я в роге, Кван Вы получаете вот эту руду. Это сера. Также надо Теперь вот. Ждем Итак, нет, это убери. Показываю, как добыть вот это, вот это. Это ведро, Рабер, Рабер. Так, сейчас ждем переплавки. Так, нам нужно обычный, нам нужно обычное ведро или обычную бутылочку. Вот, ведро, бутылочку берем. Берем ведро бутылочку. Вот. Ведро обычно, и бутылочка. Без нифчего. А где эту жидкость взять? Идем в новый биом. Нажимаем на дерево. Типа и добывается сок это. Бегло. Теперь типа мы бежим вверх. Сока? Какой березовый сок. Наподобие. Нет, Наподобие. это не березовый. Бесы. Переплавляем. И у нас получается куачук. А, попросил, а Здесь... зачем у нас это делать, если мы сразу можем вот это переплавить? Но это трудно искать. А эти руды получается. очень быстро найти, как а. бы. Итак, мы это делаем вот так вот. То есть у Костюмы вообще подвисающие кольца тоже. Тут Итак, мы крафтим обычное кольцо. А где кольцо? Обычное вот кольца. Берем любой талисман. Например, давайте. Собаки. Собаки. Моё собака. Мы идем в стол кузнеца. Объединяем кольца. Красота. И получается кольцо собаки. Вот такое красивенькое колечко. И мы, ага. мы нажимаем на силу. И а тут есть телепорт у рандом плеер. Нажимаем. Нас приносит к рандомному плееру. Ты стал рандом. И оп. Ага, а к, к рандомному плееру. Ну, можно здесь, э, с таки, можно Вау. с всеми талисманами. То есть, именно, Кольцо есть. можно переплавить обратно в талисман. Всего лишь надо положить ага. в печку. И обратно переплавить. Ждем, ждем, ждем. У вас кватин потрясающе Ждем, ждем, ждем. Оно все приплавляется. Пос посмотрю пока, что я. Что ж, можно я посмотрю на остальные котики? Посмотри, что еще у Косова сделали. Переделали. У нас Итак, талис... а, кстати, у Косова сделали инструмент. А вот Мы это... Включаем обычный нет. талисман. Классная штука. А также... Так, возьмем талисман козла: трансформация. Ой. Трансформация. И здесь обновили оружие. О, да ладно, теперь она не она Можем идти трансформироваться и все. быка самое интересно Итак, возьмем талисман. Ладно, быка БК у нас. Теперь мы нажимали ПК, и у нас появлялось другое. Ну, мы брали ПКМ, нажимали, и происходил взрыв. Теперь нажимаем ПКМ и мы можем подпрыгивать. Дальше нажимаем на вот это и выполняем силу. Все. И, кстати, дается освещение при использовании силы. Все. Используем силу. Все, вот. Бить не можете, используйте свещение. Я еще могу вам навалять. Ой, я же использ... Стой, подожди. Дитрансформация. Подожди, я чего. Трансформируйтесь. Ударьте... Ударьте меня. Ударьте меня. Ударьте меня. Не тебя. И так. Ударь меня. Выбираем из кольца. Сублимация. Детрансформация. Это и все. Кстати, тоже меня, рай, ударь, меня сравним, а сравним. молчать, молчать, мы достаем талисман, обрезали музыку и изменили меню взрывов, здесь обычное, если мы возьмем кольцо и нажмем, здесь совсем другое, и если мы возьмем шестой взрыв, мы не сможем взять все остальные взрывы, пока мы не используем шестой взрыв. Все, мы не сможем использовать. Чтобы убрать взрыв из кольца, нажать на. О, надо, я руду взра... Чтобы убрать взрыв, просто нажимаем на эту клавишу и все, он пропадает. Нормально, что я использую. Я всю... я так. Смотрите. Теперь мы берем раз трансформация. Силу тоже обновили. Нажать надо на вот это. Оп. И рандом плеерс. О, Здесь, Привет. смотрите, Привет. это руда. Сера везде. Там она еще подсвечивается. Да. Плюс в темноте она светится. Сейчас включим ночь. О, ой, у меня вопрос, почему да. сила... почему не получается ходить? Кого ходить? По льду. Сила быка не работает у кольца, то есть меня можно бить, я активирую, но и меня можно бить. Значит, ну, ты тупой, потому что не мы тупые. Я попробую использовать. Ходим по к другому, так. используй. кого еще не показал. Петух у нас. Ну, тут сила меню, как бы. Вот у нас тут мы можем сражаться. Раз он, сняли эффекты и, и все. Так, убираем. Показываем костюмы. Берем костюм. Кто не положил ботинки, может спросить, кто, кто такой -то. ботиночки. Берем оп, оп, оп. И все, вот мы. Кот, котик. О, вот этот, мистер, мистер идем ко мной срочно. Надо школе, и работать. вот так вот у нас Не, работает. работает. Ну, супер. Так, и тут такой же супер котик. А Здесь у нас. Шкатулка. шкатулка и вот Биби надо ну, ехать не не так не так показываю как объединиться с собакой берем транс берем нет нам даже не надо талисман мы пишем префермс док Выбираем кинни-герл. Вам дается талисман. Вы трансформируетесь. Получаете Кинигеру. Пишите еще эту команду. Нажимаете баникс кинни И вот этот талисман. Талисман кролика. Как пишется еще раз? Франк, Как вот это? И мы как берем это? трансформация, И теперь у нас... Понимаю, Ладно. Работает, мне страшно. И вот у нас сонтик есть, которым мы можем навалять. И есть меч. Сила Берите тоже работает, бар. и все интересно. Детрансформация. Мы сейчас скинем талисман. Детрансформация. Скинул, а? Возьмем талисман. И вот он в активации. Красота! также мы можем в активации положить его в шкатулку и в итоге у нас получается что итак раз два три четыре берем вот я так, так, так, так. и вот у нас и что потом делать трансформироваться Такую клавишу. я потому что настроил я не нажимаю не не не вообще не работает не только не вот это ты тупой да, по ходу. да, да, походу. Да. Видите, Не мне очень красиво идет. Уфа. Да. Неужели А да. Там это, так сказать, ошибочка. Итак, большой. Дать, на этом будем заканчивать действием процесса, подписывайтесь на канал. Там был я, всем удачи и всем пока. пока. После этого